Спокойно Топ. Вообще не суетишь. Ногу не отговаривай. Очень спокойно. Коротко. Первый ответ. Саш, не ту же рука. Ногу поднимай. Вот так. Саш, вот остановись. Молодец. Хорошо. Надо добегать!